Oh, oh, oh. Ему снятся горящие мальчики, Ему снится обугленный тон. От прицелов оптических зайчики Ему снится, что он здесь закон. Его злость пожирает ночами, Его совесть годами молчит. За широкими власти плечами Его мозг от безумия кричит. Он уверенно смотрит с экрана, Словно видит всю жизнь наперед. Снова лошадь бездонного крана, Сладко речью за нефтью течет. Ему мир, как всегда, покорится, И умоется кровью закат. Но сердца вот устали так биться У погибших на фронте ребят. Он месте железных не прячет, Для него наша жизнь полигон. Где-то тихо, украдкой и заплачет Паренек, заряжая патрон. Дети прячутся в темных подвалах На руинах пустых городов. Уцелевших здесь ищут в завалах, Но находят лишь сотни мешков. Он уверенно смотрит с экрана, Словно видит всю жизнь наперед. Снова лошадь бездонного крана, Сладко речу за нефтью течет. Ему мир, как всегда, покорится, И умоется кровью закат. Но сердца вот устали топиться У погибших на фронте ребят.